Теперь женщины не боятся плям. бонукс с новой системой антиплями відпирає разнообразный бруд. А женщины насолодчиваются чистым и свежим убранным снова и снова. Не бойтесь плям, насолодчивайтесь жизнью. Бонокс антиплями.